Сегодня у нас в гостях ведущий дизайнер дизайн-студии АФФ-дизайн. Вдохновение – это то особое состояние, когда ты максимально наполнен, наполнен чем-то хорошим. Началось все с небольшой квартиры, потом пошли квартиры для детей, потом пошли дома, потом офисы. И все это делается на одном дыхании. Добрый день, меня зовут Антон Мухортиков, и это наша рубрика «Вопрос к дизайнеру». Сегодня у нас в гостях ведущий дизайнер дизайн-студии АФ Дизайн» -студии Design Диана Шубина. Диана, добрый день. Добрый день, Антон. И сегодня мы с Дианой поговорим о том, где брать вдохновение для работы дизайнера. Да, Антон, мне очень приятно, что именно эту тему вы решили обсудить со мной. Потому что тема вдохновения меня интересовала всю жизнь. Угу. Не только мою рабочую жизнь как дизайнера, но и как человека. Яна, расскажите немного о себе, о вашем опыте работы как дизайнера. Я занимаюсь дизайном, получается, уже более 20 лет. И сейчас бессмысленно говорить о количестве проектов, которые были сделаны. Ну, потому что не в этом... Ни наверное, этим не, не, в, не этим измеряется. Да, у меня... Если как бы открыть телефон, я могу сейчас позвонить ну, десятку людей, с которыми я подружилась. Действительно, это мои клиенты. Благодарные клиенты, потому что одно дело ты получаешь кайф от того, что ты создал, но не менее большое удовлетворение ты получаешь от благодарности тех людей, с которыми ты работаешь. Круга. Вот, и еще хочу сказать такой mm -hmm. момент, что ну, мне сложно как бы рассказывать о себе только как о дизайнере. Mm -hmm. Потому что дизайнер, понятно, что он, он и человек. И то есть я считаю, что если ты дизайнер, ты обязательно должен быть чем-то увлечен, не только своей работой. Потому что, опять же, таки то вдохновение. Оно черпается из любых источников. То есть я, например, э, наверное, лет 30 катаюсь на горных лыжах. Mm -hmm. То есть это та тема горы, это тот драйв, когда ты спускаешься с горы. Это просто не, ну, неописуемые вот эти мгновения которые потом мне помогают в работе. Как бы вы классифицировали, может быть, какие-то способы получения вдохновения? Откуда оно берется? Как, где его получить, как его достать? Где его достать? Да. На самом деле, я пыталась изучать этот вопрос, но я так и не нашла ответа. Потому что мне было очень важно придумать некий механизм, да? угу. первое, второе, третье нажимаешь первую, вторую, третью кнопку Все и ты получаешь максимум вдохновения, но это не работает. То есть я могу, наверное, поделиться, ну, дать той классификацией угу. теми моментами, которые вызывали у меня вдохновение. И самым важным моментом это является вдохновение от самого заказчика. Угу. Может быть, это покажется странным, но Именно при таком взаимодействии, когда ты понимаешь заказчика, когда он понимает тебя, проект рождается в одно, в одно мгновение. То есть, во-первых, на него уходит очень мало времени, получается все легко. И самое главное, что заказчик рад. И, как правило, вот это вот взаимодействие, когда вы полностью друг друга понимаете, оно получается долгосрочно. Угу. Не знаю, я работаю уже более 20 лет. И могу, конечно, называть только ну, от трех до 5 человек, с которым получилось вот это классное взаимодействие. И началось все с небольшой квартиры, потом пошли квартиры для детей, потом пошли дома, потом офисы. И все это делается на одном дыхании. Поэтому, мне кажется, это самое важное. Вот вы сейчас говорили о том, что а, есть определенное единение с заказчиком. То есть можно uh -huh. ли это называть синергией, когда 2 плюс, ой, 1 плюс 1 равно 11? Я думаю, что да. Как раз об этом речь, да? Как раз об этом, Окей, okay, да. супер. А, тогда расскажите, вот сейчас затронули такой момент, что вдохновение не включается вот так по щелчку, да? Вот. И я так понял, что вы выделяете всего несколько проектов, в которых действительно было вдохновение, когда была вот эта синергия и когда, например, ну, получалось. А как в других проектах происходит это, когда не включается? Когда не происходит, например, вот этого полного взаимодействия с заказчиком, да, а иногда вдохновением становится та вещь или, например, та мебель, с которой к тебе приходит заказчик. Угу. Ну, например был очень интересный проект причем заказчик был из другого города ну просто возник из ниоткуда mm -hmm. с совершенно гениальной идеей то есть он был фанатом известного французского бренда line rose mm -hmm. вот И именно тогда я не помню это было как бы ну, давненько я тогда еще не знала что это за фирма что mm -hmm. это за мебель и я очень благодарна этому человеку потому что я была ну, просто вдохновлена теми образами вот этой дизайнерской мебели. Yeah. Изначально мне показалось, что эта задача достаточно сложная, но потом само вот это пространство, оно буквально выстроилось. Uh -huh. Оно стало, но ну, я бы не сказала, что оно было нейтральным, да, в котором эта мебель как бы просто была как дома, uh -huh. вписана. То есть возникли какие-то яркие акценты в виде в виде каких-то обойных этих фресок каких-то. Mm -hmm. Но это было настолько как бы, гармонично. То есть когда, например, кровать говорила А, mm -hmm. а кто-то говорил Б, Понимаю, ну, да. ну, ну то есть вот автоматически а, дополняется, а, да? Да, да. Они как бы угу. они ужились, угу. то есть стены, свет, угу. который тоже был достаточно незаметным, он просто выполнял свою функциональную как бы функциональное назначение, угу. и все это как бы срослось и стало единым целым. То есть я правильно понимаю, что некоторые предметы интерьера они как бы просят, получается, дополнить их какими-то определенными вещами строго, чтобы вот это все как раз смотрелось гармонично? Да, да, да. На самом деле, то есть получается это второй а, такой а, источник вдохновения. Я сейчас их уже начинаю считать потихоньку. Да. Вот. А, есть ли еще какие-то варианты? Их, конечно, масса, но, наверное, на третье место для себя я бы поставила путешествие. Причем путешествие не как время, когда ты уезжаешь из этого места, угу. а просто то свободное время от, от работы. Когда ты просто гуляешь по городу, когда ты вот сейчас мы сидим и взаимодействуем. То есть, когда ты максимально открыт тому миру, где ты находишься, и ты впитываешь все звуки, все краски, все запахи. И интересная вещь получается, не знаю, как у вас mm -hmm. и как у наших слушателей, я заметила такую вещь, что вот эти вот визуальные, эмоциональные картинки, они помещаются внутрь, угу. в некую библиотеку. Их там миллионы, миллиарды, я не знаю как. И потом, когда ты возвращаешься уже к своей работе, как вспышки. ты но ну, возникает какая-то задача, и тебе так выдвигается картинка. Но Это, это, очень, это очень интересно, просто а, иногда не, никогда не знаешь, что выйдет. Что тебе проявит твое твое подсознание. Я Очень. тогда даже дальше не буду спрашивать, я просто буду слушать, <смех> слушай, слушай, дальше какие есть еще, какие есть еще, какие бывают еще варианты. Ну это, конечно же, посещение дизайнерских выставок, а, причем, ну, даже выставки выставками, да, ты наблюдаешь за теми трендами, которые появляются, за теми новыми фактурами, а, но, наверное, большим эффектом для меня является посещение фабрик. Я была только на итальянских, но они просто гениальные ребята. То есть, когда ты попадаешь в какую-то мастерскую, где дед, отец, сын, да, делают там, выковыривают там из дерева какие-то резные вещи, ты просто, я не знаю, ну, переносишься как-то эмоционально. В ту эпоху, хотя вроде это происходит в вот 2018 год, да? угу. но вот это все наполнено каким-то опытом поколений, и это вдохновляет. То есть понятно, что вернувшись как бы сюда, у нас нет здесь а, таких мест, угу. к сожалению, нет. У нас есть исторические какие-то особняки, исторические там, ну, некие пространства, да. Но, получается, тебе приходится немножко возвращаться в это прошлое и оттуда загораться и, и переноситься сюда. Mm, вот. Я бы даже, наверное, тогда две здесь вещи здесь да? То есть, первое – это посещение выставок, то, о чем вы сказали, да, да? да? И вот это прошлое. Прошлое вообще, да, источник неиссякаемый для вдохновения, мне кажется. Особенно, если в него погружаться и изучать. Понятно, что выставки, они происходят там два-три два, раза в год. Но каждую неделю компании местная проводят презентации. Конечно, не всегда ты оттуда уходишь с каким-то вдохновением, но, как правило, что-то интересное ты для себя уносишь. И как бы недавно меня просто поразила ну, сама идея итальянской фабрики, которая выпускает крупноформатный керамогранит. Mm -hmm. То есть они взяли... Нанесли туда изображение э, яблони, то есть того дерева, из которого не делается паркет. Mm -hmm. Потому что оно слишком мягкое. Но э, когда ты видишь ну, как безделие, бы то, что на самом деле не существует, mm -hmm. но это, как бы, по идее, существует это настоящее дерево это, это классно. То есть mm -hmm. иногда ну, просто поражает идея, вдохновляет идеи, ты начинаешь тоже что-то там <смех> придумывать. Итак, мы э, обозначили э, несколько способов получения вдохновения. Я сейчас, наверное, их резюмирую для того, mm -hmm. чтобы нашим зрителям было удобно. Ну, то есть первое – это вдохновение от самих заказчиков, от людей, да. э, от их идей каких-то, да и так далее. Второе – это предмет дизайна, с которыми э, может быть иногда приходит да, сам заказчик. Да, да. А, третье – это путешествие, правильно? И даже может быть не столько путешествия, вообще в принципе мир. Да, то есть да, вокруг, да, мир, который да. вокруг тебя. И четвертое – это посещение различных климатических угу. мероприятий, выставок и так далее. Пятое – это погружение в процесс создания каких-то предметов интерьера. Да, да. И шестое это обучение, которое проводят местные наши компании, да. то есть и какие-то интересные новинки, новинки там, да, да. которые они презентуют. Еще хотел вас попросить: дать какой-то совет начинающим дизайнерам. Может быть, что-то ну, то, что важно, знать им в самом начале их пути. Я бы посоветовала вам просто выйти на улицу и наблюдать за миром, наблюдать за собой. Спасибо большое вам за это интервью. Я думаю, что это будет очень полезно. Также я хочу поблагодарить ресторан «Лебург 1905» за то, что они предоставили нам это замечательное место под съемку. Приходите сюда, здесь очень вкусно и, и весело. И очень креативно. Да, да, и, да, и очень креативно, точно. На этом все. Подписывайтесь на наши новые видео. Ставьте лайк, ставьте уведомления, нажимайте на колокольчик. Комментируйте это видео, задавайте вопросы и рассказывайте о том, какие темы вам интересно, чтобы мы осветили. И мы зададим эти вопросы лучшим дизайнерам нашего города. На этом все. Всем пока. Всем до свидания. Радуйтесь, живите, вдохновляйтесь.